Во время беременности объем жидкости, циркулирующей в теле, увеличивается почти вдвое. Увеличивается объем циркулирующей крови. Так что нет ничего удивительного, что беременная женщина страдает от отеков. Но если они сопровождаются повышением артериального давления и появлением белка в моче, это тревожный признак позднего токсикоза, или как его иначе называют гистоз. Как определить, что вы отекаете? Если обручальное кольцо на палец не налезает, а туфли стали малы немедленно к врачу. И обязательно соблюдайте те рекомендации, которые он даст. Потому что самолечение до добра не доведет. Но вот что касается профилактики, она доступна каждой будущей маме. Первое. Уменьшить потребление соли. Натрий задерживает жидкость в организме. Уменьшить в рационе соленья, селедку, квашеную капусту, черный хлеб, колбасу, не говоря уже о таких неполезных мусорных продуктах, как сухарики, чипсы, снеки, копчености и консервы. Даже привычные блюда лучше не досаливать. Второе, Здоровое питание. Мясо и овощи не жарить, а варить или готовить на пару. Как можно реже есть острая, жирная, сладкая, сдобная и обязательно регулярно готовить каши, есть овощи и фрукты. Чай и кофе могут повлиять на состояние сосудов и как следствие на кровяное давление. Этими напитками лучше не злоупотреблять, причем даже зеленым чаем, в нем кофеина больше, чем в черном и его не стоит выпивать больше двух чашек в день. Зато приветствуется свежевыжатые соки и минеральная вода без газа. Соблюдать питьевой режим. 3. Беременная женщина должна выпивать 2,5 литра жидкости ежедневно. В это количество входит любая жидкость, которая содержится в жидких блюдах, овощах и фруктах. Вода должна составлять не менее 1,5 литра в сутки. Выпивать не сразу, а по чуть-чуть, но часто. Вода должна быть не газированная. При гистозе, когда уже имеются отеки, нужно пить не воду, а часть молоком, сладкие соки и морсы, которые оттягивают воду из ткани и тем самым снижают отечность. Четвертое. Осторожнее с мочегонными. Прием мочегонных препаратов обязательно согласовывать с врачом. Обычно назначают гомеопатические средства травяные сборы, толокнянку, бруснику, полпола, пола, мочегонные сборы. Пятое. Дать отдых ногам. Отдыхая, поднимайте ноги относительно тела. Например, сидя за компьютером, поставьте ноги на подставку. Варикозные отеки уменьшаются при помощи кремов с экстрактами конского каштана или орешника. Шестое. Лежать на левом боку. У 80% женщин во время беременности развиваются так называемые физиологические отеки. При положении лежа на левом боку Почки испытывают наименьшую нагрузку, работают наилучшим образом и быстрее прогоняет мочу по выделительной системе. Если отекает лицо, пальцы сложно сжать в кулак, отекают ноги срочно к врачу. Такие выраженные отеки признаки гистоза. Очень опасного и коварного осложнения. Седьмое. Двигаться. Полезны прогулки пешком не менее 40 минут в день. Специальная гимнастика для беременных. Ведите активную жизнь. Если работа сидячая, делайте динамические паузы каждый час по 5-10 минут. Крутите стопами в разные стороны, вставайте на полупальцы и на пятки. А вот сидеть нога на ногу не рекомендуется категорически. Восьмое. Специальное белье. Не позднее середины беременности приобретите бандаш. Он разгрузит спину, поддержит живот, облегчит нагрузку на нижние конечности. Одевать нужно его лежа. Если отеки не физиологические, а имеют почечную или сердечную этиологию, лечение проводится только в условиях стационара. Надеюсь, видео было вам полезным. Приятной вам беременности и легких родов. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.